Алло, здравствуйте, я вот по объявлению звоню. Шигули-то копейку продаете? Но вот, ну мне главное, чтобы не обрезанный таз не посаженный был, чтобы пружины нормальные подзаводские, ну стоковые были, но, ну так мне же по картошку осенью ездить надо, чтобы все это вот в этом плане. Ага. Это еще самое главное, чтобы у вас музыка хорошая, была там совбуфер, ну, чтобы акустика, чтобы можно было золотое кольцо качнуть, ну, нормально так в салоне подвигаться, ну, допустим, бутырку там, круго нагвицы на Сережу, вот, Кадышева, ну, чтобы вообще можно было качнуть нормально, особенно когда это... Вот, получу эту пенсию, чтобы можно было отметить, ну, как-нибудь это расчет.